Дело ротор представляет собой конденсатор, емкость. Э, э, ротор вращаясь, будет вращаться до тех пор, пока э, не закончатся заряды в этом конденсаторе. Скорее всего, э, э, э, этот э, ротор должен иметь форму конуса. Но это я так предполагаю. Я использовал другие формы ротора. Скажем, вот такие. Плоскую. Это не работает. Такой ротор... Не поддерживает статика вращения. Использовал такой вид. Это также не поддерживает. Здесь я и фольгу клеил. Чем больше размер ротора, тем больше проявляется эффект. Возможно, чем больше его площадь. Скорее всего, это так. Заряды э, улавливаются из окружающей среды. Ну, Чем будет больше скорость вращения, естественно, тем больше будет трения и больше контакт с внешней средой. Хотя ротор может вращаться в каком-нибудь газе. Например, в аммиаке. В общем, это все нужно проверять. Как бы там ни было, но проявляется именно влияние зарядов на поддержание вращения рота. Образованная своеродная электрическая цепь идет исток зарядов по ферромагнетику на землю плавный если мы вращаем статическое поле в статический заряд в магнитном поле то здесь происходит интересное явление то есть у нас есть электрич, образуется электрическое поле, которое взаимодействует с магнитным полем и землей через такую вот гибкую связь. Вращение ротора будет очень долгим. Вашему вниманию установка по преобразованию статического электричества в механическое вращение. Это ротор. Будет служить источником заряда статического электричества. Своего рода конденсатор. Сейчас я соберу установку. Зарядим электростатикой ротор. Земля. Шина. Сферомагнетиком. Постоянные магниты. остальные шарики этот шарик располагаем таким вот образом и придаю импульс Так, система запущена. Почему я утверждаю, что электростатика способствует тому, что ротор, ну, в общем, поддерживает вращение ротора? Дело в том, что это легко проверить. Если ротор не заряжать электростатически, натиранием, не придавать ему заряд, то время вращения его будет гораздо меньше. Хотя можно изготовить такой ротор, который будет заряжаться от, скажем, собирать заряды из внешней среды, воздуха, так как он все таки трение существует, аэродинамическое. Тогда он может выглядеть вот таким образом. Ну можно просто наклеить в фольгу. Это экспериментальный ротор. При этом, изменяя я разберу устройство, покажу как оно. Еще оно состоит. Это вот ротор. Гибкая связь. Вот после того, как он вращался, то есть нужно приложить гораздо больше усилия там вот есть отверстие для шарика термомагнетик постоянные магниты земля, шина это сток для стока зарядов электростатических зарядов из этого ротора